Они так долго. Ну почему они падают? Ну почему? Вот эти девчонки. Ну вот вечно так. Скажешь им, на определенное время. Так нет. Все равно позже при... Привет, друзья! Ну что ж, посмотрите, вот такая огромная распаковка будет сегодня видео! И обязательно досмотрите это видео полностью! Ведь если в этом шарике попадется повторка, я обязательно разыграю эту куколку! Итак, поехали! Но так как я еще не открывала таких огромных шаров, если честно, он мне сегодня попался на глаза! И я решила его приобрести и посмотреть... Что там внутри, в таком большом-то шаре? Давайте поскорее откроем и узнаем. Вау! Вот такой у нас гигантский шарик Лол. Это что, опять огромная куколка? Если честно, я, я не знаю. Сейчас мы это проверим все вместе. И вот и наша молния. Смотрите, это LQL, Surprise Big Surprises. Это огромные сюрпризы. Неужели здесь внутри огромная куколка? И вот какие куколки могут здесь попадаться. Но я, конечно, не очень уверена, но это мы сейчас проверим. И написано, что это третья серия. Нет, молния здесь так просто не откроется. Ну, хотя бы так. Ой, смотрите, а, -а, -а. а какой прикольный. Ой, здесь много сюрпризиков. Здесь, наверное, аксессуарчики, смотрите, здесь нарисована бутылочка, обувь, платьица. Неужели здесь больше одного комплекта одежды? Это мы сейчас проверим. И здесь, наверное, куколка. Крайней мере, я на это надеюсь. Правда, где она могла спрятаться, я даже не знаю. Давайте начнем вот с этих этих аксессуарчиков достаем ней шарик и смотрим что же здесь ой здесь сапожки смотрите а ничего сапожки они белого цвета с черной подошвой и на шнуровке у нас кстати такие сапожки по такой же схеме сделаны вот у нашей американки только у нее цветные а эти белые смотрим дальше Достаем желтый шарик или даже такой лимонный. И здесь... Ой, здесь опять обувь! Только здесь уже такие полуботиночки, полусапожечки. Но тоже, кстати, белого цвета. Хм, нам везет на белый цвет. Теперь достаем золотой шарик. И здесь у нас... Ой, нет, смотрите, пошла одежда. Здесь у нас кофточка белая. И юбочка желтая с оранжевыми бантиками. Достаем следующий оранжевый шарик. И здесь у нас... О, опять обувь. Ничего себе, сколько у нас обуви. Ага, это кроссовочки розовенькие с бантиком. Ничегошечки себе у нашей куколки будет обуви. Достаем еще розовый шар. И... Ой, а здесь одежда! Смотрите, здесь опять кофточка, но уже с шортиками, с розовенькими. И последний шарик. Открываем. Ой, здесь опять одежда. Ой, смотрите, какое платье симпатичное! Очень даже красивенькое! Смотрите, оно розовое! Ой, мне нравится. Розовое-розовое. И здесь есть фиолетовые вставочки. Очень даже прелестные платьице, Класс. А теперь переходим вот к этим шарикам. Сделаем вот так. Так проще. И здесь... Ой, здесь опять нарисованы аксессуары. платьице, обувь. Нет, ну обуви у нас уже, в принципе, хватает. Давайте узнаем, что же здесь все-таки... И открываем. Ой, здесь бутылочка. Здесь белая бутылочка с желтой вставочкой. А, смотрите, а шарик закрывается. И здесь вот такой вот мини-шарик. Такой как огромный, только что мы открыли только этот мини. Давайте откроем следующий. Он у нас розового цвета. И здесь опять нарисованы наши аксессуарчики. Может, это какой-то аксессуар уже на голову? Смотрим. Это опять бутылочка. Вот такая вот голубенькая с сиреневой крышкой. И опять наш мини-шар. Только уже розовенького цвета будем складывать здесь нашу одежду. Ну и что ж, давайте откроем следующий шар. Ты, мамочки, как эта куколка могла здесь спрятаться? Но все-таки давайте посмотрим. Ой, даже смотрите, по не открылась. Один, два, три, четыре, пять. Ой, здесь куколка. Все-таки поместилась. Вот такая куколка. Ну что ж, а у нас осталось еще два шара. И меня очень заинтересовал вот такой вот шарик. Смотрите, здесь упаковочка сделана полностью как огромная упаковка у конфетти поп, но только первой волны. И, кстати, сделана очень неплохо. И эта тетенька, у которой я приобрела вот этот шар. Она сказала, что прям они очень похожи на оригинал. И меня они очень заинтересовали. Давайте все-таки проверим. Ведь это полностью, смотрите, сделали полностью как первую волну. Здесь все прописано, конфетти пап. И третья серия. И вот здесь вот в форме конфетки сделан штрих-код. Ну просто, просто под копирку. Давайте все-таки откроем. А упаковка просто бомбезная. Итак, поехали. Проверим, действительно здесь такие качественные куколки. Первый слой, наша подсказка. Вау! Почему-то в оригинала я не помню таких подсказок. Какой-то клевер и какой-то чудик. И наш следующий слой. Вы не поверите, здесь у меня золотой шар. Я не знаю, может здесь все золотые попадаются. Наклеечки, только намного меньше, чем стандартные оригинальные. И наш последний слой. Но смотрите, здесь все есть! Даже вот это тату. А, смотрите, здесь у нас привидение. Какое прикольное привидение. Здесь схема. Ничего себе, здесь даже наклейка есть. Смотрите. И перейдем к нашим аксессуарам. Вот, первый есть, его и откроем. Ой, а он уже открыт. Вот так вот. Это бутылочка. А -а -а. А -а -а. Смотрите, какого она цвета некрасивого. Коричневая бутылочка с черной крышкой. Мало того, что некрасивый цвет, она еще и в принципе деформирована. Ну, я надеюсь, куколка у нас будет внутри получше. Итак, смотрим следующий аксессуар. Ой, а вот и ленточка. Смотрите, здесь даже вот это сердечко, но присутствует, смотрите. Здесь вот такие вот красненькие ботиночки с бантиком, но в принципе ничего. Следующий пакетик сюрпризом. Есть. Ой, здесь одежда. Смотрите, видимо у всех, наверное, вот эти кофточки. Кофточки и вот с такими юпочками. У нас здесь красная юпочка с красными бантиками. Ну, поехали дальше. Ой, здесь у нас очки. Кстати, вот такой формы очки у Леди Космос. Точно, точно, точно, точно. Давайте попробуем это все достать. И один, два, три. Фу! Вау! Здесь есть даже конфетти. Они вот такого желто-голубого-зеленого цвета. Ну и что ж, вот наша куколка Ой, смотрите, в принципе Куколка даже неплохо прорисована Здесь у нее такая чулочка Небольшой хвостик Мне кажется, что она даже может менять цвет Или может мне так кажется Ну, в общем, ничего Очень жаль, конечно, что ручки и ножки у нее не двигаются Но меня радует то, что она очень неплохо прокрашена Вот такая куколка попалась в шарики ну что ж, а теперь все-таки перейдем к нашему оригинальному шарику. Самому классному. Итак, поехали. Первый слой. Здесь наша подсказка. Вау, здесь у нас будет умная куколка. Ракетостроение. Ну что ж, посмотрим, кто это. Может это Веркити? Или все-таки наша куколка ученый? Смотрите, здесь у нас малиновый шарик. Ну и, конечно же, это джойстик. Вот такой вот игровой джойстик розовенького цвета. И переходим к первому аксессуару. Ой, смотрите, здесь прозрачные очки. И выпало вот такое ожерелье. Ну что ж, вы уже догадались, кто это? Вам нравится эта куколка? Вот, вот ее наряд, белый халат ученого. Так как эта куколка у нас доктор, он ей очень даже подходит. Итак, это ее полосатая бутылочка с розовой крышечкой. Куда покатился стоять? И конечно же розовенькие ботиночки С черными бантиками и черной подошвой Вот такие они симпатичные Один, два, три, по стороне Фу! Ой, смотрите, а здесь конфетти много Потому что во многих шариках бывает мало конфетти, если честно И вот она, сама куколка Ой, красавица Мне очень нравится ее малиновая прическа Одеваем нашу девочку. А жарелье. Между прочим, она и очень даже идет. И очки. Давайте оденем вот так вот. А вот и наша леди-доктор. Она очень милая, яркая и красивая. У нее яркие синие глазки. Ну что ж, и в этом видео я разыграю эту красавицу. Для того, чтобы ее выиграть, нужно первое. Подписаться на канал Toys and Dolls. Или уже быть подписанным. И второе. Подписаться на канал Даниэль Лайфстайл. Ссылочку я оставлю внизу в описании под этим видео. Ну, конечно же, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий, который вы захотите. Желаю всем удачи! А итоги конкурса будут 26 июля, четверг. Ну что ж, раз уже все в сборе... Тогда идем кушать угощение. Мы идем кушать угощение, которое нам приготовила Челси. А вы тем временем не забудьте посмотреть следующее видео. Вот это. Ой, или может быть